Развивающие мультфильмы от уняшки. Сегодня Мотя Бегемотя пошел в гости к ежику иголочки. Ой, иголочка, сколько у тебя машина. Давайте, давай поиграем. Это грузовик. Им перевозить можно что-то. А эту машинку я знаю, это машина кран И полицейская машинка. Я возьму еще фургончик и сы. А я тогда пожарную, она выехала на пожар. Друзьям очень понравилось играть вместе и Мотя решил чаще бывать у иголочки.